Увереннее, научиться правильно использовать свой голос. Стать увереннее. Да, хорошая цель. Хорошая цель. Вот, кстати говоря, у меня в курсе «Успешный вокалист» есть очень классная техника на уверенность, которая работает просто на 100%. И использовать, научиться правильно использовать свой голос. Вот это тоже такая формулировка, немножечко размытая. Вы можете поставить себе цель освоить базовые принципы вокала. По сути, это и есть – правильное использование своего голоса, но вашему мозгу будет понятнее, что конкретно надо делать. Освоить базовые принципы вокала 1, 2, 3, натяжение, точка работы. Да? И, допустим, ну, там поставить цель освоить какие-то вокальные приемы. Вот это будет очень круто. «Хочу развиваться в музыке и начать писать свои песни, создавать музыку, чтобы я мог свободно играть и петь». Большая, это очень большая цель на 5 лет. Сужайте. Вот что нужно сделать в ближайший месяц, пишите себе, чтобы двинуться к этой цели. Ну, как минимум, начать заниматься базой вокальной. Записи эфира не будет, по крайней мере, в открытом доступе. Не будет, потому что я вам буду в конце эфира вообще давать, давать очень крутые плюшки, это чек-лист простых песен для начинающих вокалистов. И вы сможете получить от меня диагностику вашего голоса со стоимостью 3000 рублей абсолютно бесплатно, если выполните определенные условия. О них я расскажу уже в конце вебинара, после того, как вся у нас сейчас контентная часть пройдет. И, соответственно, я не буду выкладывать в открытый доступ, потому что это предложение, оно вот только для тех, кто здесь и сейчас, кому нужно сейчас. Научиться петь, для кого эта тема сейчас максимально актуальна? Цель петь красиво и попадать в ноты, но опять «красиво» это вкусовщина, это размытое понятие. Попадать в ноты – да, это цель. Хочу научиться попадать в ноты, это прям цель. Хочу записать трек и научиться петь на высоком уровне. Вот записать трек – да, цель. Супер. Но, смотрите, здесь записать трек, можно записать трек, но вы будете недовольны результатом. Да, трек записан, но вы недовольны результатом. Вы его не очень хорошо спели. да? Это вот тут можно подкорректировать. Научиться петь на высоком уровне. Что для вас высокий уровень? Что он в себя включает? Ну, допустим, для меня высокий уровень это когда вокалист использует все вокальные приемы и все вокальные украшения. мастерски это делает, много. Мелизмов, йодли и так далее. Высокие ноты. Вот это высокий уровень. Вы должны четко прописать для мозга высокий уровень. Это ну, непонятно. И вы не достигнете этой цели, если она неправильно сформулирована. Вот вы пишете, в ближайший месяц я должен начать изучать основы вокала, да, базовые вокальные приемы и петь песни для начинающих. Вот это уже классно. Хочу петь в другой стране, чтобы радовать людей своими песнями. Но для начала хочу узнать базу. Петь в другой стране, это лет на пять, да. Как петь в другой стране? Да, нужно узнать базу, освоить вокальные приемы. Мы с вами приходим к одному. Так, Перефразируем: за три месяца освоить основные базовые приемы вокала, да, базовые вокальные приемы, да, вот эта цель, вот эта цель, понимаете, и вы уже не расползаетесь, вы четко фокусируетесь, да, вы концентрируетесь на том, что вам вообще надо в этой жизни делать в плане вокала, да, вот временные рамки, результат измеримы, петь красиво, это неизмеримо. Вы можете поставить себе такую цель, но тогда с пометкой, что вы разошлете своим 10 друзьям, и каждый должен ответить, да, ты спел красиво. И не потому, что вы друзья, а потому, что он так считает. Вот тогда можно ставить такую цель, если для вас мнение этих 10 друзей является очень важным.